утро вечер день и ночь не знаю что у вас там тем сегодняшнего онлайн гадания таро расклады события ближайшего будущего будущее ко первое второе третье четвертое выбирайте любое время в комментариях я поговорю с теми кому это интересно дорогие мои события ближайшего будущего у нас там раз в три раз в две недели у нас такой расклад происходит дабы как-то рассмотреть свое ближайшее будущее возможно Некоторые какие-то события на какой-либо позиции могут также проигрываться в вашей жизни. Не все, но надеюсь, что многие. <с> Если плохое, надеюсь, вообще ничего. Поэтому давайте, я думаю, да. Нажали на стоп посмотрели, какая Мани дурманит, и погнали на нее смотреть. Тайм-коды все в комментариях Хотя я смотрела, что тайм-коды можно делать иначе То есть в описании под видео Там можно прямо обозначить какие-то цифровые промежутки Я просто не вкуриваю, как это делать Но я когда раскуриваю, как это делать, тогда я и сделаю Вот давайте красненько у нас с другой стороны Нет, нет, не с другой стороны тень падает Ни в коем разе Давайте погнали Тут у нас чат, тут у нас люди пишут. Спонсоры могут задавать вопросы, поэтому давайте. Простые люди, вы тоже можете задавать вопросы, но если спонсору понравятся ваши вопросы, вы можете задать мне. <смех> Простые мои, мои, вы мои любимые люди. Ладненько, давайте. А, здравствуйте, кто выбрал у нас красный вариант события ближайшего будущего? Как отдернет кто за рукава? События ближайшего будущего у вас. И кто с очками дружит? Ладно, Луна двойка жезл, шестерка мечей. Ну ладно. Ой, опять башня. Да что ж тебя ядрит, Мадрид? Да что ж я пригнала, так нашу Вселенную. Зачем? Ну зачем? Ну, не в одном пойдет, так в другом пойдет, дорогие мои. Ну не, не тут не сяк. Значит, значит, надо подождать и к другим берегам стремиться. Ну что ж мы или уже пристремились. Или уже все сделалось, <связь> и все убежалось. Ланенька, давайте, давайте немножко точнее у нас. <связь> Хочется сказать, кто-то откуда-то откуда просто уедет, сбежит, перевернется, и что-то здесь такое интересное будет. Но люди здесь будут прорываться, как будто к своей большей мечте и к какому-то своему обитанию. Это то же самое, как кошка пригвоздилась к какому-то своему месту, на самое высокую гору забралась и села. И вот здесь вот то же самое, какой-то момент. И вот такой домик. Ну, ладненько. По этому варианту могут появиться очень сильные приоритеты в жизни и какие-то уже планы и цели. То есть, дорогие мои, если у кого-то здесь какие-то бегущие планы, цели, я не знаю, куда мне идти, я не знаю, что мне делать, вы от этого, вот, грубо говоря, очень сильно уйдете э, сквозь немножко разочарование слезки, но вы от этого отойдете и больше пригвоздитесь к тому, что вам нужно и необходимо в жизни. То здесь, как бы я бы сказала, больше понимания того, что для меня важно. Вот прям копят от одного интересной вещи. Но здесь больше какое-то такое понятие. То есть отойдете от всего больше ненужного, от непонятного, от раздирающего и придете к какому-то пониманию того, что надо делать и что именно от вас требуется, либо от вас как бы кто требует, либо куда вы хотите. То есть здесь какой-то такой общий расклад и больше уход от всяких неприятных вещей для себя к более положительным, но здесь тогда вы очень сильно будете знать, куда вам надо идти и что делать. А, у нас что, коридор затмений уже прошел или нет? Здесь какой-то похожий, типа, свет в конце туннеля нашелся, я уже на свету. Кто-то, я так понимаю, уже может быть на свету, а кто-то просто был. Либо сейчас находится в каком-то затемнении. Но здесь очень сильные приоритеты тогда у вас появятся в жизни. Вы очень сильно будете понимать, кому какие вещи надо давать, что снабжать, какие планы и цели для себя, постраивать, что для вас именно важно. Либо какая семья важна, либо чтобы ваше какое-то семейное благополучие должно быть. То есть вы будете понимать, что для этого надо сделать и какие позиции и куда надо энергию вплоть впихивать, втискивать, и куда развиваться. Я бы здесь сказала немножко в каком-то таком контексте. Здесь какое-то одно, здесь нету раздробленности, кстати. Бывает как-то раздроблено, а здесь прям такая красивенькая черта, и вот такая как загогулинка. Уход от этой башни, разрушение и тому подобное. Ко всему интересному. Леса, совы, змеи. Здесь, я бы сказала, какие-то завистники, люди неприятные. Здесь, скорее, возможно, даже люди особо неприятные вам. Странненько. Я надеюсь, что никто ремонта не делает. Никто какие-то вещи не делает, которые как бы, могли прийти от каких-то инстанций. Как инстанция из повесточек. Какая-то повесточка придет очень сильно с неприятным характером, либо с тем характером, что вы должны уже сделать. Ну, какой-то здесь разбор полетов, я бы сказала, больше. Получение от какого-либо какого человека некой информации, но особо неприятной. Я бы сказала, либо сам человек неприятный, либо вы как воспринимаете его больше неприятно. Возможно, какие-то счета, счетчики и тому подобное придут. Но это какой, как обычный такой расклад. Возможно, то, что вы должны уже как будто как сделать, либо там, где вы обитаете, что вы должны что-то сделать. Какие-то весточки от не особо приятных людей. Либо сообщество. Но здесь у нас красивый, интересный интересно, с многочисленными людьми непонятными. Возможно, от какого-то непонятного для вас человека. То есть какая-то весточка. Но будет, я бы сказала, больше официально вести себя. Ну, весточка официального какого-то момента, либо каких-то должностных обязанностей. Но мне это кажется как будто по факту. Ну, что-то придет именно по факту и внутри чего-то интересного. Возможно, внутри дома, либо внутри, где вы обитаете. Это хорошая весточка, она может и до... не особо добрый характер, но это очень сильно хорошая положительная весточка. Тут очень сильно такое интересное сочетание надежды и солнышко. Поэтому, дорогие мои, да. Весточка-то очень сильно прикольная, очень сильно приятная, только я так понимаю, воспринимать немножко по-иначе будете. В таком сочетании-то да. Весточка очень-очень сильно обнадеживающая. Какая-то вот такая вещь. Весточка от людей. каким-то молодым человеком, и кто не знает, что этот человек поживает и как он делает, здесь человек поживает очень сильно-таки нормально, но дело в том, что человек как будто упер, уперся в работу и полностью в какое-то него обучение, возможно, обучает на расстоянии кого-то, либо обучается сам. Если здесь расстояние между людьми и женщиной какое то очень сильно тяжко, но при этом интересно, что с другим человеком происходит. Поэтому вот так, короче, как-то так, дорогие мои. Здесь нету никаких шурмура, а хотя, надо посмотреть. Не, нет, что особо шурмура, кто здесь, кто здесь немножко отрезан друг от друга, и, и оба одинокие. То здесь мужчина уперся в работу, а женщина в какую-то некую грусть и понимание того, куда я хочу идти, и к чему мне все-таки тянет жить, но немножечко она все-таки так обременительно грустит. Поэтому для мужчины, для женщины, как кто, кто, кто друг по другу интересные вещи между друг другом нашли, то здесь мужчина уперся в работу, а женщина уперлась в то, что ей надо что-то делать. Ой, какая-то такая вещь интересная. Ну, как будто женщине очень сильно интересно, что с ним творится. А там работа, работа и, обучение. и обучалка. Не дубаб кому-то. Кому-то как будто надо успокоить, что не добавлю. Обычно прям такое яркое сочетание. Кто друг в друг друге особо нашел что-то интересное, там, ну, прям между друг другом, поэтому если я ей так и сказала, кто между друг другом нашел что-то интересное и находит, как на расстоянии, то вроде все окей, и никто налево-направо даже не посматривает. Какая-то такая. Вот такая интересная тематика и события ближайшего будущего. Будущее Гоуки. <с> Что-то как будто... Да. Интересно. Давайте дальше. А что еще надо? <с> а что еще надо? <с> <с> Я прочла. И выпали карты, правосудие, рыцарь девятка и колесо. Чтобы пожрать было еще. <с> Чтобы пожрать и с кем покайфовать. <с> <с> <с> <с> Кто-то заслуживает просто счастья, любви и ничего. И, и не мотает вот так. Ладненько, я это просто прочла и, и что еще надо? И рыцарь, и девятка, и... может будоражащей любви, да бабочек. Ладненько, давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас выбрал фиолетовый вариант? События ближайшего будущего у вас. У вас будет все четко, если что. События ближайшего будущего. У вас аж четко а, и четко. А четко, а четко, а понятно, почему четко. Королева мечей Когда выходит королева мечей, знаешь, понятно, все четко. Все будет разрулено. Несцы. Поэтому здесь туз. Пятерка чаш четверка чаш. Что за шумахер-то у нас там гоняет? Такой крутой. С очень невкусным мотором. Старенькая. Кстати, машина какая-то, похоже, по звуку. Наненька, давайте у нас, что у нас в раскладе? А кто здесь запаривается насчет мужиков? Здравствуйте. Запариваться мы будем и дальше. Девчонки, мы будем и дальше запариваться насчет мужиков, если кто-то запаривается насчет мужиков. Не отпустим, пока что не вижу. Да что такое? Карта палька. Интересно. Солнце, туз, дьявол, император Кто новую любовь найдет, душу раздирающая, она не за горами. Здесь, здесь кто-то очень сильно, кто-то во что-то втрескается. Дорогие мои, да, здесь, здесь у нас любовная тематика. Здесь по всем фронтам сказал бы любовная тематика. А, девчонки, здесь, короче, смотрите, у кого-то может так проиграться, что я от чего-то отказываюсь от чего-то интересного нового, потому что что-то с мужиком будет не так, либо с какими-то отношениями будет особо не так. То есть отношения здесь больше как... По левую сторону интересное новое, но при этом какой-то отказ от нового. Но вам, видать, виднее, раз вы отказываетесь от чего-то интересного. И кто-то здесь пойдет в какие-то некие отношения, но больше как-то морально и глубоко в какие-то отношения зайдет с некоторыми людьми, либо как париться по поводу этого будут. Париться, не париться, я посмотрю. Ну, как я бы сказала, попариться по поводу отношений с некоторыми людьми, которые присутствуют в их жизни. Они присутствуют в их жизни, они не просто так. Если кто-то думает, что присутствуют в их жизни, подумайте еще десять тысяч раз, потому что здесь люди присутствуют в жизни других людей. А, даже в таком контексте, даже бывших, да? Тут запариваться будет на бывших, да? И засматриваться на бывших, да? Ну, тогда уж да. Ну, типа, как некоторые могут воскрешать духу лошадь. Но я бы не сказала уж так сильно грубо, но у некоторых может очень сильно проиграться. Я думаю, очень мало количество людей. Угу. Угу. Туз, пятерка, чаш, четверка, чаш. И в таком сочетании восьмерки груб у нас сад. Что умерло, воскреснуть то не может. Поэтому, дорогие мои, смотрите, чем копаться, вкопаться в ваших любовниках и бывших. Смотрите, куда вы идете и когда вы копаетесь и смотрите, куда идет ваше настроение. Просто следите за этим. Я никого не упоприкаю, никому ничего не говорю. Короля меча бесполезно что либо говорить, она сама собой знает. Поэтому я и говорю. Вы когда копаетесь в каких-то вещах, вы смотрите, какое белье вы перебираете. Грязное или все-таки оно чистенькое. Просто такая вот именно заметочка. Потому что здесь копаться в каких-то отношениях люди будут просто. Либо в своих собственных, либо в чужих, но каких-то забытых. Но здесь и может и свои забытые тоже здесь переворачивать, как цену к голову. Поэтому, дорогие мои, здесь копание в прошлом, копание в прошлых отношениях. Возможно, откладывание также чего-то нового ради какого-то какого человека, ради какого-то тяжелого, возможно, труда. Также. Но просто смотрите, куда вы копаете и когда вы и где вы копаетесь. Просто присмотритесь, и все. Сами за собой вы все увидите и знаете. Королевы мечей, правда, говорю, бесполезно, как ты говоришь что-либо. Она все за собой узнает. Ладненько, поэтому давайте дальше: кто-то здесь очень сильно втрескается, да, да не по-детски. Солнце, туз, чаш, дьявол, император, звезда, шестерка мечей. Ну, кто-то найдет для себя человека, интересно. Человек к части. Но втрескается не по-детски. Лип сразу даст. <свят> <свят> ну я чё, туз, чаша, император, куда? <свят> куда, солнце? <свят> Друзья, здесь может даже и как-то на расстоянии люди быть и при этом втрескаться. Если в таком контексте, то это очень сильно возможно. То есть люди в кого-то втрескаются, и кто-то будет от них на расстоянии. Либо этот сам человек, либо нет этого человека. Но человек достаточно будет некий момент добр и очень нежно в общении с вами. Здесь реально кто-то втрескается как будто за, за, за, за ограниченного человека. Либо этот человек будет далеко. Поэтому вот. Ну, я бы сказала, в нового для себя человека втрескается. Здесь, вот, здесь, смотрите, здесь все о ограничащем времени. То есть здесь копание в каких-то прошлых отношениях, забытых, горем, богом и тому подобное. И что-то очень сильно интересное новое. И все это в одной позиции. И кажется, это не просто так, да? Да, если, если контекст копаться либо в прошлом, либо идти в интересное Солнце для себя и понимание туда, куда я хочу иметь очень сильно четкое при этом по, по такому Солнцу, то да, дорогие мои, если уж такие два каких-то вопроса столкнулись именно в одном варианте, то смотрите, что для вас интереснее. Смотрите сами для себя, либо копание в прошлом каких-то вещах и отказывание от нового, либо в новое, в интересное. Но и тут тогда головокружительная любовная история будет тогда. Ну очень сильно можете надолго влюбиться. Давайте так. до беспамятства и оно немножечко счастье будет, но она немножко переменчиво, поэтому абсолютное счастье я вам тут не скажу. Здесь будет некое счастье, но оно не будет в абсолюте. Поэтому другим, мы ну, смотрим, что для вас лучше, либо в новое идти в новые какие-то отношения, либо со старыми копаться и в старом белье возиться. Может, возможно, в чьих-то других отношениях вы будете сами копаться. Здесь вот все об одном, а о любви здесь любовная тематика. А здесь любовная любовь. Может, кого и так и так проиграть, да? Вот. Поэтому, ну, здесь каждый, каждый для себя найдет что-то, я так понимаю, что-то. Но здесь чисто любовное. Больше там э, ни, ни о чем не говорилось, кроме как о любви. Причем старое, что-то чужое, возможно, что-то не то, что-то, которое дробящее душу. Отказывание при этом от каких-то новых для себя шансов, реальных, которые есть и существуют. Но при этом зацикливание на этом. Возможно, некоторые зацикливаются или будут разбираться в этом по новой Не по-новой, а по-старому немножечко, либо тут отказываться, как, либо кто-то пойдет в чисто новое интересное, но при этом с, прям тут с головой, со своей дружим, и при этом знаем, что мы хотим от этой жизни, и кто-то именно это и найдет. С чистой совестью и в добрые интересные вещи кто-то войдет, но при этом катастрофичным любится. Я бы не сказала, что это катастрофично, просто это будет ярко, быстро и все. И надолго, надолго подзависите на каком-либо человеке, но возможно человек далековат, либо какое-то расстояние будет играть. Здесь какие-то наплыв каких-то нежных ощущений, ну влюбиться и все, вот все, а другие мужики не существуют, но здесь вот какое-то такое понятие. Туз, чаши, дьявол с императором, ну смотрите, смотрите, голову снесет, так снесет конкретно. Такая любовная, интересная. Но здесь почему-то именно два. Две тематики в одном раскладе. Можешь проиграть, что у одной женщины и то и другое одновременно, да? Либо с каким-то перерывом. Ну, возможно. Ладненько. Поэтому... Да. ну Хорошо. Приятненько. Какое-то вот это. Вот это не особо, а вот это да. Ладненько, давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал голубой вариант события ближайшего будущего у вас. Король чаш, четверочка пентаклей. Король мечей. Так, король пентаклей. Так, делимся. Мужчины, делитесь мужчинами между нами. Женщины. Женщины, делитесь своим мужчиной. Адский тяжелый труд у некоторых мужчин настанет. Такое ощущение, как будто здесь какая-то потная позиция потных мужиков. <смех> на полном серьезе. Здесь у нас мужики с четверкой пентаклей сидят и десятки жизней потеют. Мужчины, если вы загадали на этот вариант, мне так кажется, вам попотеть придется в каких-то вещах. Я бы сказала, во всем во всех фронтах. На всех фронтах. Либо, ряд, либо кто загадывает, у тех мужчин будут очень сильно потеть. Может, это даже в прямом смысле этого слова. Я бы с ней сказала немножко о мужской позиции. Здесь женская, я вот не, не сильно ощущаю даже ее. Но либо о ваших мужчинах я буду говорить, либо о мужчинах в, в, в итоге. Ой, мужчины со страхами своими справляться, и в новое идти вы очень сильно, и в новое интересное, и что-то для себя прям в новинку душераздирающее душераздирающая раздирающая новая звездные войны напев сразу ладно двойка мечей четверочка чаш что-то мужчина здесь для себя что-то опробует ну, как слово опробовать, я бы сказала, очень сильно наилучшее тут. Шестерка мечей страшный суд. Но здесь выход из девятки и со смерти. Ну, типа, как опробовать что-то для себя в новинку. Но мужчины у нас никогда не признают своих страхов, правильно? Поэтому я и сказала, девятка мечей смерть новинка. Человек всегда боится, что что-то новое идти. Люди здесь стабильные. Здесь четверка Пентакли они. Он не любит обычную жизнь свою таскать по новым вещам. Поэтому я сказал, что это новенькое. Он что-то опробует, но что-то ему очень сильно не понравилось. Здесь мужская позиция, здесь я не вижу женскую. Так, кто-то здесь не в водах. Не в водах а не в духах будет. Ой, кто-то здесь ребенка может включить из мужчин кто-то может включить из себя какое-то дитя детюшку Потому что не получает какого-то удовлетворения в жизни и какого-то понимания. Но это типа похоже как на предостережение просто для тех, кто рядом с этим мужчиной. Здесь мужская чисто позиция. Девчонки, если вы загадали, то это может касаться просто ваших мужчин. Либо, может быть, не знаю, пап. Дедов, э -э сыновей, если они большие уже, большие с большими вот, вещами, с большими там машинами и тому подобное, а <сёк> с маленькими, как пока что у меня. Но у меня сынок обещал подарить большую машину, я, я помню, я буду помнить до сих пор. <сёк> Когда вырастет, скажу. Ладно, от шуток к шуткам, поэтому, дорогие мои, кого-то здесь из мужчин, когда что-то попробует новое, им очень сильно это не очень понравится и могут капризничать. Дорогие, здесь капризульки, здесь детский сад, розовые лямки. Вот, вот что могут устроить, попробовав, и когда им что-то не понравится, дорогие мои. Если мужчине что-то не нравится, посмотрите, ведет себя как ребенок, значит, что-то в жизни не нравится. Лучше спросить на <laughs> лишний раз. Хуже не будет. Но здесь какая-то мужская потливость, какие-то сложные времена именно для мужчин. И если что-то опробуют, что-то для себя неординарное неординарный какой-то страх, то это может очень сильно, как не очень сильно приятный опыт для них. Не, не воскрешение, старая, я бы сказала, в новое. Возможно, в новую какую-то должность, в новую какую-то сферу для себя войдут. Может, могут потерять деньга, кстати, люди здесь. Ну, не просчитаться, а просто потерять. По двойке мечей похоже на просчитаться, но я бы не сказала почему-то ему как просчитаться. Mm -hmm. Я бы не сказала про прочитать. Здесь люди думают, когда они что-то делают. Помогу по четверке жезлов, поэтому я если не сказала, что здесь... Да, здесь просто некоторые мужчины будут очень сильно потеть. Поэтому, дорогие мои, чё, подставляем, не знаю, как боксером, подставляем э, в эту, вилку в зубы и водичку, и там и там опахало его. Все, успокойся, успокойся. В бой, в бой мой, господин командир и тому подобное. Как вы там называете? Поэтому вот похотения. Ну и кому-то что-то не понравится, кто-то в деньгах что-то потеряет, и здесь могут вести себя как капризульки. Как капризульки, честно слово Поэтому смотрите, если какое-то раздражение капризульки, значит что-то не так, можно и спросить. Не обижаемся. Раньше времени Совет я ей сказала. У нас двойка чаш, а рыцарь пентакли и папаша жезл. И с королевом мечей. Ну, дорогие мои, ну Да. Вы, вы вникнете в проблему вашего человечка. Может, они очень сильно ценные и приносят какие-то денежные доходы, либо очень сильно ценные для него шаги. Здесь я не думаю, здесь, здесь не тупые мужчины сидят, поэтому смотрите. Здесь я бы не сказал, что мужчина просчитался. Ни в коем разе здесь мужчина просчета я не вижу. Здесь мужчина может потерять счет в деньгах. Ну, не, попроще... не, не потому, что он просчитался, не потому, что он лошара, потому что просто так получилось, я бы сказала, больше какой-то такой контекст. Ну да, больше как не получилось. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, дорогие мои, ну, здесь какая-то тяжеленькая позиция для ваших мужчин, либо для мужчины рядом. Может, он не ваш, может, он ваш брат, может, не знаю, может, друг, может, тут кто-то. Здесь прям троем аж выпало, поэтому, смотри, у кого, может, три мужчины? Вот, Но ну, здесь люди общаются между собой, поэтому, в принципе, не до, не до вопросиков, окей. Но сразу говорю, что мужчина тут не лошар, мужчина не просчитается, а просто потеряет деньгах. Может, вложения будут не такие, не туды, не туды, да не сюды. Решил впервые в, раз в жизни во что-то вложиться, вложился, не получилось. Ну, здесь тоже может такой наверное, проект. Луанненько, ну давайте, мы мужчина, совет, ну, слышали, если кому он нужен, и женщин. Спросить, поспрашивать. Это касаемо очень сильно много многих вещей. Очень сильно жизненно важно, необходимо для мужчин. Поэтому смотрите: обратите, пожалуйста, вовремя свое некое внимание, царское. Поэтому, царицы мои, давайте дальше. Давайте. куда сказать, к моему шкам перейдем. Давайте. Здравствуйте, кто у нас? выбрала э, зеленую бабку-ежку. Я не знаю, давайте бабку-ежку. Ну, не обязательно. прям у бабку-ежку, и все стало. Вот. бабкам-ежкам. События ближайшего будущего здесь у людей. Хочу, что, яга умная, хитрющая и вот кушающая. Женщина за рационом следит со своей жизнью и творит вот все, что ей надо. Чуть-чуть мне нравится баба мне сегодня сын сказал, ты бабья гад. <свят> Ой, спасибо. <свят> а, ладненько, давайте события ближайшего будущего у зеленых. Голубая, чисто мужская. Там не увидел вообще женщину, нигде. Там чисто какие-то проблемы мужские. То есть женщина увидела чисто в совете, это да, но это для женщин, соответственно. Но там ничего такого прям женского вообще нету, там чисто какие-то капризы, чисто какие-то вот такие вещи, поэтому я прям сразу отвечаю, да. Там чисто мужская прям позиция, так, это странно, это интересно, у меня такого первый раз прям, ну ладненько. А события ближайшего будущего для бабок к у по зеленым вариантам Больф вот Пентакли. Мир. А вот кто выбрал, на того нормально. Так что не переживайте, королев Пентакли. Нормально. А, девятка мечей. Ничего, не нормально. Четверка мечей. Не, нормально. Че-че-че-че. На свой страх и рис мы немножко будем пробовать все самое интересное, все самое вкусное. Вот это единственный вариант, кто, кто именно попробует все самое интересное. И во всяких, возможно, духовных вещах, либо, возможно, как-то себя попробует тоже в некоторых делах. Я бы сказала, себя как-то поизнашивают здесь в плане да, вот здесь очень какие-то интересные, теплые, душераздирающие порой моменты. Они немножко страшноватые, но при этом будет очень сильно в кайф. Здесь как будто как вот какие-то диснейленды прям. Но именно какой-то необыкновенный внутренний опыт в ближайшем будущем для себя как-то прояснят. Но здесь очень теплые карты, даже в сочетании с этой девяткой мечей. Здесь, возможно, в какую-то необычную атмосферу, либо обстановку войдете. Но здесь именно больше как подходит на какой-то опыт. И переживете просто как на своей шкуре. Может быть, всем как будто это кажется Ну, как будто вы войдете в какую-то ситуацию. Для кого-то это будет страшно, а для вас это не будет, не... Для вас это не будет страшно. Для многих страшно, для вас нет. А вам это как будто нравится. Здесь какой-то новый глубинный, какой-то опыт, познание. Но здесь я бы сказала немножко познание. Возможно, у вас уже есть ресурсы для этого. Королева Пентакли – отшельник. То есть, возможно, некоторые ресурсы, некоторые, допустим, уже наработки, либо знания. Но здесь не знания, здесь наработки больше. Здесь Королева Пентакли – она уже здесь сделала все. У нас четверка мечей уже все знает, сделала. Да, здесь у нас луна, рыцарь, жезл, шестерка пентаклей, туз. Как будто кто-то куда-то что-то отправится, что-то в непонятное, что-то какое-то глубокое. Но здесь прям. Именно в какую-то неизвестную для себя стезю человек отправиться. Прям очень сильно этим прям даже пахнет. Это очень сильно чувствуется. Не то, что я завидую, это классно, кстати. Такие ощущения очень сильно здоровские. И помогут, дорогие мои. О, да. Кто выбрал этот вариант, я прям вас поздравляю, вы что-то для себя, прям, не знаю, целую, это как это. Америку откройте, вы для себя что-то новое прям конкретно откроете и у вас будет полно на этой энергии. Возможно, какую-то тайну постигнете, либо какие-то мысли здравые придут, но здесь я бы не сказала, что по особо мысли здравые. Здесь именно больше как некий духовный жизненный э, этап э, почувствуете просто на своей шкуре. Но вы почувствуете, вы это не обойдете и не закончите, и не отойдете. И вы это как будто просто для себя испытаете. Что-то новое, что-то очень сильно необычное, как с горки скатитесь в первый раз. И вот здесь какой-то такой момент. И здесь все об этом. Я другие карты вытаскиваю, но здесь все об одном. То есть вы для себя что-то, какой-то источник, не знаю, новое место откроете в жизни. Возможно, что-то для себя найдете в жизни, что, в принципе, вы не думали, а оно есть. То есть, какой-то, какой-то источник, возможно, некого вдохновения уже. Ну, такое, да, может, в принципе, как вдохновение работать на вас. Источник знаний тоже можете открыть. Возможно, не знаю, новую книгу, новый учебник, да, открыла, не знала, офигеть, новый человек для себя открыли. То есть, какой-то такой момент. То есть, что-то здесь очень сильно неординарное, новое сверху, новую звезду откройте для себя и своей жизни. Новое место, новые люди. Возможно, новые знания. Но что-то очень сильно, прям очень приятное. Это здорово. Это очень здорово несмотря на эту девятку, несмотря даже на рыцаря, потому что здесь у вас падает двойка пентаклей, ситуация как бы обыденная, в принципе, возможно, привыкшая, либо, возможно, что-то вам пришлось что-то сделать. Мир королевы пентаклей, поэтому в сочетании с такими начальными картами интересными, я бы сказала, тьфу, на эту луну и на этого рыцаря, если даже в негативе упала. То есть здесь все равно какой-то некий глубинный отдых, возможно, не знаю, работа обострения, работающие чакры, что-то для себя, возможно, какую-то тайну реально откроете, либо для себя что-то поймете либо почувствуете себя живым, не знаю, на этой земле, на этой всей планете. То есть вот здесь вот какой-то такой душераздирающий, прям вообще классная позиция. Бабы и будете, на которых уже кури, ку куриные ножки и с бабой ежкой все дела. <свят> творить будете, творить и вытворять, во. А? Спокойной ночи, если кому. О, вот здесь все то же самое, ну да. долгожданное начнется в вашей жизни, причем очень сильно долгожданное и направлена Ну, то есть вы знаете, что с вами будет и это случится. Типа вот, но долгожданное. Но это будет очень сильно при, это будет очень мягкий характер нести. То есть что что и связано это с домом. Здесь у нас мужчина мужчина разговоры. Да, возможно, кого-то сможешь сосед найдет, ну крутого соседа, крутой сосед, да, дорогие мои. Но ну, здесь что-то для себя очень сильно найдете, то, что вы уже как будто продумали. Ну я вот еще, окей. От старого ушла к новому, пришла. Ну да. <сохне> Здесь у нас два мужчины просто. А, ну если в таком контексте, то четкое выполнение своих планов. Вот реально. То есть, если кто-то что-то выбрал для себя здесь, соответственно, здесь человека, я так понимаю, либо долго думал, либо долго ностальгировал, либо еще что-то но очень сильно долго чего-то хотел, куда-то хотел и был выбор некий, то вы четко будете по целям, кстати, по выбору своему шагать. У вас не будет никаких-то запланированных, незапланированных вещей. Вы будете четко продумывать каждый шаг, и он будет удаваться. Я бы сказала, да. Угу, угу. Да, четко-четко хорошо будете по своему же следу идти, который вы для себя наметили. То здесь вот какой-то момент постепенно свои вот планы хаф-хаф, хаф-хаф, ха -ха -ха. ну как вот по косточке -по, -по, -по, -по, по звездочке будете собирать и будете идти к каким-то своим целям. Но причем здесь цель конкретная, тогда бы я бы сказала, и больше целенаправленные здесь люди, я так понимаю. Ну если у нас королева Пентакли, в принципе. Вышла у нас. Соответственно, здесь еще и лисичка. Я бы не сказала, что здесь кто-то будет что-то обманывать. Возможно, кто-то, какой-то яркая личность, возможно, войдет в вашу жизнь. Это да. То есть с вашим планом кто-то войдет просто в вашу жизнь. Вы на кого-то обратите внимание. Я бы сказала да. Либо на мужчину, либо мужчина на вас. да, Он Тоже может проигрываться. Но здесь как обратите внимание на кого-то и кого-то очень сильно не пропустите. Если у меня такая хитрюшка интересная. Поэтому вот. Здесь какое-то, возможно, внимание некоторых мужчин, некоторых коллег, особ и тому подобное. Возможно, вы поменяете свой, кстати, внешний вид. А, Все здесь то же самое. Но здесь четко поэтапное хождение по своим целям. Новых запланированных каких-то башен не будет, я не вижу. Может, приметьте кого-то для себя. Может, кого-то Саси это там, Колечко. Колечка сосед, у нее интересный. Либо на, наоборот, Коля приметит вас. Вот. Ладненько, дорогие мамы, ну вот какой-то такой интересный. Кстати, подпишитесь. Не, здесь такое ощущение будет случиться. Здесь очень сильно ярко все. Сочно ярко. Не знаю, это такое такое не почувствовать, это, это, это, это катастрофа. Это катастрофа. это катастрофа, дорогие мои, поэтому, короче, вот как-то так по такому интересному варианту давайте прям... И шикарный четвертый вариант в сочетании с такими негативными, да... Плевать, это семки побочные. Семки с кожурой, это фигня. А так здесь прям шикарная, кстати, позиция, что-то новое, что-то неизведанное, какие-то люди в новую в новую интересную и постепенное совершение каких-то планов. Вот именно, прям постепенное. Ладненько, поэтому, короче, как-то так. Дорогие мои, спасибо вам за все, за то, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, да. Обязательно, чтобы не пропустить и стримы, и новые видео. И всем удачи на следующей неделе, хочется сказать. И всем пока-пока.